Добрый день. Немного о жизни животных расскажу. У нас порода курочек мы купили в этом году. В мае месяце яйца. Положили в инкубатор, купили 35 яиц. Выросло большинство петухов и 8 курочек. Сколько у нас... Из того количества яиц, что мы купили, вылупилось 29, петухов очень много. А курочки маленькие, изящные, стройненькие. И вот они начали нестись, уже месяц несутся. В 6 месяцев начали нестись. Посмотрите, какие белоснежные яички. Вот каждый день вот такое количество яиц из малого количества курочек. 9 курочек. И каждый день вот по 5 яичек. Ну то есть одни наверное отдыхают, а другие несутся. Первые яички были вообще маленькие, вот такие вот я собачкам отдавала, вот такие наполовину маленькие, прям так интересно. А по величине они нормальные, стандартные яйца. Это яйцо э, курочка Мастер Грей, они у нас год где-то полтора наверное. Но они немножко больше. Но несутся они не так интенсивнее, как порода Леггорн. Эта порода курочек очень маленькие, Но они не мясо-яичные, а яичная порода. По сравнению с мясо-яичной породой Мастер Грей, Арпентон, я вам покажу петушка чуть позже, для меня они очень маленькие, поэтому я так и сказала. В самом деле они нормальные, стандартный вид курочек. В общем, сейчас перейдем к самим курочкам. Вот эта порода курели Легорн. Они на вид стандартные курочки. Петушки такие красивые миниатюрные. У нас очень много петушков. Будет очень много холодцов. Скажем, нам запел красавчик, а вот пюрочка маленькая красавица. Но яйца у них нормальные, стандартные. Вот это у нас арпентон, смотрите какой петушек, он мощный, солидный, мы не... это мясо-яичная порода, мы держали арпентонов, они несутся меньше. Но мяса в них очень много, хорошее. Посмотрите, что творят мои петухи. Они через сетку дерутся. У них такая привычка, у, них, у этих новых курочек и петушков. Они взлетают на сетку и перелетают. Посмотрите, какая высота. Сетка где-то метр восемьдесят, два метра, наверное петухи все равно перелетают Они легкие изящные смотрите какая курочка хочу поймать, показать вам не хотят на руки посмотрите какая она маленькая а петушки дрочливые между собой очень дерутся хорошо сейчас покажу некоторые даже в шею за крови расплевали на куриц нападают это у нас э, смесь мы в инкубаторе выводили мастер Грей и арпингтоны. И получились такие ребушечки. А теперь чистый арпингтон. Сейчас буду загонять этого проказника, который вышел из сетки хочет своим собратьям. Нападают друг на друга, дерутся. Но это петухи, это всегда так было и будет. не заво... завоевывают территорию, а этот петух Арпентон очень спокойный, такой массивный, солидный. Сейчас я вам расскажу, чем мы их кормим, какие витаминные добавочки подровки старается, поет. Подробно все покажу и расскажу. Но сначала надо загнать этого проказника, который выскочил на волю и гуляет, ест мою клубнику. Всю серединку аж выклевывает. Давай, красавчик, заходи домой. У меня такая палочка. Я вот так вот его собачки подгоняют. Алиса, давай. Подгоним. Открываю сетку, палочкой загоняю. Он заходит. Но пока гуляет, убежал от меня. Давай, домой, домой, домой, домой. Давай загоняй. Собаки мне помогают, конечно. но не очень. Я петуха с помощью палок и собак. Теперь могу рассказывать дальше сеточку закрою вот так они у меня живут, здесь под навес дождь на них не капает сверху абрикос растет И им здесь хорошо вот там у них проход, они выходят на улицу через это мелкое помещение а в этом помещении мы цыплят держим но это я вам потом расскажу Покажу. а здесь они выходят на улицу сейчас были дожди и они сами не хотят идти пачкать лапки здесь тоже у них загрудочка такая абрикос растет и летом им чудненько здесь все курочки вышли один как один в один ждут еды сейчас идем мешать им вкусняшку Даже и петухи поют и курочки поют Все стараются по-своему. Кто кудакчик, кто поедет. Криконы какие. Вот она чистила картошку, отварила шкурочки, там и яблочки, и бурячки. Все, рацион у них, конечно, разнообразный. Сейчас мы будем делать им вкусную смесь, для того, чтобы им было приятно ее кушать, полезно. И вообще, начинаем. Высыпаем все в корыто. Это корыто специально, чтобы готовить зерно-смесь для курочек. И корма. Добавки очень удобно вымешивать. Так, если высыпать картошку вареную, они, конечно, тоже склюют, но сейчас нужно добавить кое-что повкуснее. И пусть едят, конечно, уже рациональное питание. В нашу картошечку мы высыпаем два черпачка друшлячка таких отрубей. И второй друшлячок высыпаем. А отруби нужны для того, чтобы убрать лишнюю влагу, в которой варилась картошка. И наша мешанка будет не такая мокрая, а будет слегка влажно увлажненная теперь высыпаем дружлячок кукурузки дробить мы ее не дробим так как мы приучили своих курочек кушать целую сразу конечно дробили цыплятам, а затем начали давать целиком и они привыкли к целой кукурузке два дружлячка пшенички добавляем так как кури большое количество они должны наесться поэтому мы вот второй дружлячок. Мост перебил макуху. И в эту смесь мы добавляем еще макухи. И немного добавим сыворотки от м, остатки творога. Я делала, осталось жалко выливать. А курочкам это очень полезно. Там и жиры, и кислоты. Чуть-чуть, слегка. И теперь это все нужно перемешать. Увлажнять больше не нужно, так как достаточно будет влаги из картошки. И полили сывороткой. Такие запахи пошли при перемешивании этого всего. Макуха свое дала запах семечек. Вообще балденно пахнет. Сама бы уже ела такое, такое пахучее. Посмотрите какое оно получается красивое, сейчас посмотрите как курочки начинают съедать с какой интенсивности. Пересыпаем это все в ведро, так как в корыте донести неудобно. Одного петушка загнала, другой выскочил, теперь этого нужно загонять. Это я на палке одела э, от пива, от воды, такие железные, чтобы при наклонах не ударится, не штурхнуться глазом. Сейчас будем загонять их за красавца и кормежка пойдет. А куры ждут, чувствуют уже еду. Наверное, у них тоже есть муховые рецепторы. Им пахнет сдалека. Курочка вскочила наверх. Не знает, как подойти, какой стороной. Муж поделал такие кормушечки удобные, обычно свиньям такие делают кормушечки, а у нас для курей, вот так вот мусор высыпается, за ручку берется, все ждут, все готовы поедать пищу, а хозяин не несет, вот идет хозяин и встречает и так смотрим как куры встречают еду, посмотрите Одна взлетела, не успевает, а то ей не, не достанется. Смотрите, все бегут, все хотят этой вкуснятинки. Но запах, конечно, обалденно пахнет. Всем достанется, не волнуйтесь, всем кормушечку, никому, никого не оставим без еды. Ну вот так кормушечку насыпается еда. Очень удобно, за ручку лишняя. Высыпать и все, вот так поедают курочки с удовольствием. Рацион у нас разнообразный, вместо картошки мы трем кабаки, но кабак часто нельзя давать, потому что пальцы вымывается из организма. Но они все. съедают все до конца, до остатка съедают ничего до конца, не остается. Да, да. А петушки претенденты у нас на бульон, на холодец, скоро Новый год. И все, Но этого конечно мы оставим. Ну это наш, наш Серафим арпингтон. арпингтон. Мы его держим для красоты. У него это золотой Арпингтон называется. Не, не золотой. По-моему золотой. Палевый, палевый. А, палевый. Ну это одно и то же. Желтенький, красивый. Идите, ешьте, красавцы. Вот с таким удовольствием поедаю всю пищу. Ну, мясо и яичная порода ест намного больше. Кормежки им на день не хватало. Надо было несколько раз в день давать. А эти яичная порода нормально с едой. А эти два драчуна этот не идет кушать? А этот сбежал в огород. И вот стоит орет, и зайти не хочет заходить, а этот не идет кушать. Ждет его, чтобы подраться И вот такая вот ситуация у меня с петухами. Петухов очень много. Развлекаюсь каждый день. Как хочу, так и развлекаюсь. Хочу, наблюдаю драки. Хочу кормлю хочу бегаю по огороду догоняю их сейчас собак натравлю они его загонят ко мне а я загоню в клеточку каждый день набираем чистую воду алюминиевая кастрюлька очень удобно даже если мороз, вода замерзает горячей воды долили и размораживается выбросили лед Чистой воды наливаем. Каждый день да должна быть у курочек чистая вода. Как только наливаешь чистой воды, обязательно они подходят к водичке и начинают пить. Они немного боятся. Я здесь с камерой. Вот, видите? Чистую воду они пьют с удовольствием. А потом начинают в течение дня и ноги там мыть. все И приходится менять водичку те дерутся, те ногами залезли. Ну, как курочки. Ну, такая порода у нас курочек. Еще мы им даем битый кирпич для того, чтобы были ракушняк. А ракушняк мы будем ставить. вот такая приспособление, может, сделал, на сетку повесил, сварил сам с арматурой или что это. Вот это. Проволока. Ну, так он и сварил, крючками повесили на сетку, и оно висит и выше уровня земли, и куры не насыпают, не пачкают туда, мусора не насыпают. Загнала голодающего петуха, вот он пошел интенсивно кушать, боится, убежал. Итак, дорогие друзья, что мы делаем дальше? Есть у меня вот такой вот камень-ракушняк, у нас его очень много, достать его совершенно не проблема, старые дома рушатся, этого ракушняка полно у нас. Что я делаю? Это хороший источник кальция для кур, они его с удовольствием клюют, яички потом, скорлупка твердая, твердая, ну конечно целый камень они не угрызут, что я делаю? Беру топор старенький. Кусочек отколол. Вот я даже покажу структуру ракушняка. Видите, вот тут вот ракушки. Очень много ракушки. Это когда-то древнее море. Дно. На дно садились ракушки. Погибали там. И вот получается ракушняк. То есть это... Много слоев ракушек. Вот они даже видны. Ракушки. Что мы делаем дальше? Берем топор. И вот так вот. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Все это перебиваем вот так вот. Бьется очень легко. Легко бьется, он мягкий. И курочки поедают его с удовольствием. Курочки с удовольствием его поедают это огромный источник кальция для кур минеральная подкормка да даже не надо эти подкормки разные Ну натурально это тоже сюда еще можно добавить крупный песок но пока у нас его нету закончился надо поехать набрать речной не морской речной да не морской потому что у нас море морской не годится песок. Он, он мелкий и соленый мелкий ну, не, не пробовал я его на вкус ну, но я знаю что он не ходит вот так мы бьем ракушку ракушняк сюда можно добавить еще мелкие камушки с удовольствием это для пищеварения вот, переваривать кукурузку пшеничку камушки помогают желудки укурится. человеку конечно не рекомендуется камни глотать <свят> для улучшения пищеварения <свят> люди мы... привыкли к таблеткам да люди таблетки едят а это натуралочки <свят> <свят> вот я побил ракушняк это им хватит неделя на полторы а то и на две и еще кусочек у меня остался Сейчас пересыпаем в ведро и насыпаем курочек. Сегодня 25 декабря, у нас еще хризантема цветет. Тут она засветилась как-то, камера. Вот хочу показать цвет. Хризантема желтенькая цветет. Конечно, после дождей они поникли уже, но еще цветут. Вот цветочки, ромашечки. Хризантема цветет. Живем мы в Одессе. Белая хризантема цветет. Листики даже не посыпались. Роза зацвела. Курочки уже немного насытились, уже от кормушек подходили. Сейчас будем насыпать другой витаминную подкормку. Камушки. Насыпаем ракушняк И они вот уже с удовольствием Они сразу подходят Начинают клевать и петушки И, и начинают курочки. клевать Они выбирают все самое вкусное да, И да. съедают его до конца Ничего не ну, остается Ни за один день, не за один раз Недельку ну, где-то, да? Недельку-полторы Ну как закончится, мы им другую порцию там Дадим с камушками Просто мы зашли в клеточку, они нас боятся И все не могут подойти Так бы их было да. больше количества это самые смелые подошли. Ну Петушки у нас любвеобильные, скоро они из белых курочек станут черными. У нас зима, грязь, болото, сырость, юг Украины. Снег мы уже не видели давно, уже начинаем забывать, что такое снег с этим глобальным потеплением. Ну как-то так, а петушки скоро пойдут в холодильник все. На бульоны, на суфы в морозильную и камеру в и тогда курочки наши Немножко станут почище Ну мы довольны Этой породой курочек Пока они показали себя Хорошо показали Посмотрим Лигурный. как будет дальше Да. Что самое Интересное в этой породе Заявлено что они Несутся в течение Трех лет, а даже и до четырех Не теряя Яйценоскость, если взять, вот у нас были арпингтоны, мастер грей были, арпингтоны вообще очень мало несутся, но это мясная урода. Мастер грей, мясо яичное, они год и все, дальше яйценоскость падает сильно, вот мы заметили очень сильно. Посмотрим, как эти курочки будут, если три года то зачем нам их менять я возьму от них яйцо и развезу себе еще больше курочек вот. оставлю пару петушков на развод ну как-то так декоративные, они такие красивые хвосты у них такие торчащие гребешочки да. Необычного у Арпентона просто нету этих гребешочков, мы уже отвыкли от да. этой красоты да. ну повторимся у нас зима, летом у нас конечно тут вообще красота мы им много травы зеленой даем, они с удовольствием ее кушают. Песни поют, стараются. Песни поют, Замечательно. Стараются. Вот им кабак бросили, они выклевывают серединку, шкурочка тоненькая остается. А здесь у нас э, мы цыплят ставим, чтобы бролеров когда покупаем, они у нас на сетке разводятся. Внизу ходят курочки, а вверху там сейчас пыльно, не буду показывать. Когда будут бройлеры, вам все сниму, расскажу подробно, переведем в порядок. Мы там закрыли все, ведра ненужные поставили. А внизу курочки ходят себе на улицу. Выходит. Всем спасибо за внимание. Сегодня вам показала свой птичий двор и красавцев-петухов. Потому что на фоне петухов курил вообще практически не видно. Одни петушки. Так посмотреть. Гребешок, гребешок, гребешок, гребешок. Красота. Мальчишки у нас. Всем удачи, всем пока. Хочу вам показать, как мои петухи лезут на сетку. Вот вариант. Они лезут на сетку для того, чтобы гонять птичек. Вот эти птицы собираются поедают их не зерно. А они со злостью бегают по сетке и гоняют этих птичек. И слетают вот так. Вот такие они у нас летчики-испытатели.